Маленьким щенком Пришла однажды в наш уютный дом Ее на праздник подарили мне И как теперь забыть об этом дне? И вот я друга приобрел И наш прекрасный дом Раствел Порядка никогда не будет в нем Но как нам весело Теперь входную лишь откроешь дверь на встречу мчится мой пушистый зверь, моя собака, моя собака, не важно то, что он еще щенок, моя собака, моя собака, ни я, ни он теперь не одинок. Добрый верный пес Глаза и уши, лапы, зубы, хвост Бежит повсюду, он за мною вслед Я с ним делю свой завтрак и обед Когда мы с ним идем гулять Его я не могу догнать, но от него Зачем спешишь так рано? Ты малужок Спешу я на зарядку Зарядку, зарядку Зарядку делать надо И тебе, дружок Зарядку делать Чуд Голосок издалека завел река Я бегу Субтитры тебя... сделал Чаёк Через лей, чашку пожалей. Hey! Чашка не боится она. Чашка, чашка, холода или льда, чашка, чашка выдержит кипяток, чашка. Через кронилей чашку пожалей, молоко или чай, ты в нее наливай. Только через кронилей чашку пожалей, Эй! молоко или чай, ты в нее наливай. Только через кронилей, чашку пожалей. Субтитры молитв... Между белых облаков и ему не страшно, это голубок почтовый, что домой несет письмо. Над морями, через горы, очень важное оно. Над морями, через горь, очень важное оно. Он летит и день, и ночь, холод и лесной крылья вдалю уносят прочь, он спешит домой. Что письмо доставит срок Быстро мчится он Смелый, сизый, голубок Лучший почтальон Шторм, но летит отважный гол, так достигнет цели он? Но летит отважный гол, Тогда достигнет цели он? Он летит и день и ночь в холод и лесной. Крылья вдали уносят прочь. Он спешит домой, Чтоб письмо доставить в срок. Гвин, странная птица, Пин, Гвин, льда не боится, Пин, Гвин, не замерзает, Пин, Гвин, быстро ныряет, Пин, Гвин с черно-белой головкой. Я вам палкну. Редактор субтитров Жираф, жираф, жираф Пятна этой шеи длинной никогда не повторимы Жираф, жираф, жираф Ходит плавно и свободно, выступает благородно Жираф, жираф, жираф Выше всех зверей на свете, но совсем не горь Жирафа по он гуляет, ожидает, как жить радостно на свете, на планете, где такое есть создание под названием жираф, жираф, жираф. Листья языком достанет, говорить о том не станет жираф, жираф. Вступает благородно Жираф, жираф, жиров Выше всех зверей на свете Но совсем не горь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 Жираф, жираф, жираф, жираф, жираф, жираф. За капли мочит природу, Цапля за цапли идет по болоту, Капля за каплей не теплят тут, Цапля за капли вместе идут, Цапля ля. Цапля и цапля вместе на кочке Солнышко сушит теплым лучом Цапля и цапля сохнут вдвоем Цапля-ля, цапля-ля В водопадах радуга сияет, Облака вершины окружают, Ледники с высоких гор стекают и тают. Ночью мириады звезд мерцают. О, как нежно! Раннею весною Все леса оденутся листвою Мы под солнце теплыми лучами Встречаем Землю, что украшена цветами Наша земля где ты живешь и я, прекрасные края. Для счастья она нам дана, наша земля, леса ее поля и горы и моря, Как чудно она сотворена. Распростерли знойные пустыни И края, что все сковали льдины И морей бескрайние просторы и горы Все земли великие узоры Безграничной щедрости и богатства Все живое может напитаться Семена добра в нее скорее посей ты И твой урожай наполнит землю Наша земля, где ты живешь. Прекрасные края, для счастья она нам дана. Наша земля, леса, ее поля, И горы, и моря, как чудно она. Наша земля, где ты живешь и я,